Господа, всем привет! С вами Макс Репьев, Искандр Никеев Вы, значит, на канале Sunset Cellars. И сегодня мы вам просто пушку объект покажем, потому что мы находимся на GLT. Это такой райончик напротив Дубай-Марины. Там у нас GBR, там же пляжи. Вот здесь вот за зданием, вот там вот чуть поудаль расположился Blue Waters. То есть отсюда можно добраться куда угодно. Там еще, кстати, метро расположилось. И здесь полностью сформированный район. Пешеходные дорожки, тенистые зоны, озеро, вода, кафе, рестораны, бары. И при этом здесь нет проба, как на Марине. Все сформировано, все супер круто. То есть не нужно ждать, там, когда ваш объект построится и так далее. И здесь, значит, у нас будет пушка проект «Искандер». Начинаю вещать. Да, я от сегодняшнего проекта, честно говоря, вообще просто в восторге. Вот он, он у нас, он практически Это готовый. В сентябре обещают его сдать, но и кажется, что не врут. Да? Мы видим, что ну реально фасад уже доделывают. Внутри тоже мы пройдем и покажем, на какой стадии. Там уже есть готовые полностью квартиры. Покажем квартиры, покажем, куда они смотрят. А сам проект очень классный, очень современный. Он немножко на другом уровне строится, нежели большинство объектов GLT. Все-таки в основном здесь уже дома достаточно старые, не считая вот МБЛа не считая строящегося еще одного МБЛ Ройла. Если говорить про наш сегодняшний проект, понятно, стандартная инфраструктура, там, тренажерный зал, бассейн, это все, конечно же, будет. А еще из интересных штук, это бесключевой доступ, то есть вы заходите, ваше лицо сканируется, автоматически вызывается лифт на нужный этаж уже, и сразу же вас доставляет. А, все системы домофонов тоже реализованы таким образом, что у а, вас может не быть дома, кто-то пришел, позвонил, вы можете с телефона открыть. Ну, короче, все, что а, касается умного дома и так далее, все это нашпиговано. Бассейн будет 18-метровый, длинный. А, помимо тренажерного зала будет еще симулятор гольфа. Такое, честно говоря, я в жилых зданиях не встречал. Ну, короче, все, что вот в современных сейчас домах делают, здесь все это будет. Ну, и само качество отделки, вы увидите, тоже оно крутое. Но при этом цена... Цена В принципе, дешевле процентов на 10 Может быть на 20 За какими-то исключительными лотами И здесь есть студии И их можно купить в рассрочку А здание готово и Максим не просто так сказал, что здесь есть студии, потому что попробуйте на Марине или на GLT найти студии. Их просто нет вообще. В новых домах. В новых домах. Да и в старых, честно говоря, их немного, а цены будет такое же, как здесь. При этом, наверное, пока мы еще стоим на этой точке, я хочу рассказать вам, что GLT очень популярный район для сдачи его в аренду. Потому что, опять же, здесь уже сформированная картинка. Здесь рядом у нас находится Дубай-Марина прогулочные зоны. Там же рядом у нас находятся пляжи, и здесь очень много людей снимают, Либо посуточно, либо помесячно, либо вот как, например, снимаешь надолго ты живешь в вот этом здании я сколько раз сюда приезжал тоже останавливался здесь но не на годовые контракты так на какие-то временные и плюс вот просто не нужно ничего ждать все сформировано и здание у вас здесь которое есть стоит ну короче дешевле чем студия на марине при этом есть еще и рассрочки на уже готовое здание до двух лет. То есть вы можете уже заехать и еще после этого года полтора... А, нет, два года после сдачи можете сплотить, продолжать. Да. Это реально круто. А, по локации, в принципе, наверное, рассказали. Вы сами, сами видите, что магазины, кафе, рестораны. Здесь реально есть все. Я с августа месяца здесь живу. Кроме GLT я пожил тоже какое-то время на Марине. Честно говоря, мне постоянное проживание Марины не понравилось совсем. Пробки, много туристов. Я на самом деле жил с этой как бы стороны. Там я в пробках сильно не стоял. Но все равно это толпы туристов. Это... Как это не странно недостаток инфраструктуры какой-то такой вот бытовой для жизни здесь в GLT с этим даже получше вот ну и в плане логистики да здесь действительно удобнее выезды въезды все рядом в любое время суток никаких пробок что вы понимали то есть например у нас дубай марина находится ближе к даунтауну как бы чисто вот территориально но отсюда до даунтауна ехать быстрее чем ну, по сути с той же марины потому что там много светофоров много, ну, вечером пробки встречается. И плюс здесь вот ты, например, если хочешь прогуляться, ты здесь никому на пятки не наступаешь. То есть идешь спокойно и пожалуйста. Туристы, как бы, они здесь есть, но они, если приезжают сюда на какой-то короткий срок, они тут пожили, туда ушли, там гуляют, потом сюда приходят ночевать. При этом стоимость аренды плюс-минус такая же. Ну, наверное, процентов 15-20 есть разница максимум. Но в цене разница больше, чем 15-20%. Вот в этом доме МБЛ... Я снимаю однокомнатную квартиру, 95 тысяч дирхам, это годовой контракт, но таких цен сейчас уже нет. Сейчас не 120-125 даже, вот мы смотрели, они реально стоят и реально они за эти деньги сдаются. Студий в этом доме нет, как и в большинстве других. Минимально однушку что можно взять. А в мидуре С Стоимости, может быть, сразу тоже скажем. Ну, в районе полтора миллиона можно там, в принципе, что-то посмотреть. А застройщик, понятно, ничего нет, порядка полтора миллионов можно взять. А, у нас, кстати, есть два классных предложения перепродажи от нашего клиента вот в этом доме. Это MBL Royal. MBL Royal он как бы а, будет на полууровне выше, чем вот действующий MBL, который, в принципе, и так считается лучшим объектом в GLT. Там богатая инфраструктура, но мы много раз о нем говорили, я не буду снова повторяться как-то подробно. Смотрите, есть обзор, сейчас ссылочка выскочит на него в верхнем правом углу. Вот, а вот этот дом строится, строится очень активно, сдача у него конец 2024 года. У нас там есть однушка а, с видом на озеро на 19 этаже, классный высокий этаж, на 16-м. По цене 1 650 000, 000 дирхам в рассрочку, где-то полцены сейчас. Остальное, половина там еще, а, короче, потом в течение пары лет. А, и двухкомнатная есть там какой-то этаж немножко пониже она стоит 2,5 миллиона дирхам. Короче, за подробностями, если кому-то интересно, вот этот дом очень востребован, очень быстро растордался. Тоже обращайтесь, дадим всю информацию. Ну, а мы сейчас с вами мчим вон туда сразу, в места общего пользования. Будем смотреть, как ребята исполнили, что там вообще есть. И я думаю, что вам очень понравится, потому что объект реально пушка исходя из того, что вообще мы увидели, что мы видим. Так что двигаем наверх. Мы находимся сейчас уже внутри самого здания и начнем мы именно рассматривать его вот с места общего пользования. Здесь никогда не будет толп людей. 6 лифтов, раз, два, три, раз, два, три. И просто посмотрите, все свежее, новое, красивое, эстетичное, со всякими здесь экранчиками и так далее. То есть отсюда и будет у нас происходить вызов лифта. Его даже вызывать не надо на самом деле. Если вы снизу, вы просто подходите, Face ID считывает ваше лицо, уже знает, в какой апартамент вы идете к себе домой, автоматически вызывает лифт. Да, пойдемте вообще посмотрим, что у нас здесь представлено. В принципе, на этом этаже мы с вами посмотрим, по сути, все юниты, которые есть. Мы расскажем вам, сколько они конкретно стоят и расскажем, какие стоимости начинаются. Но самый главный кайф господа, что здесь можно купить э, за кэш, можно купить э, с рассрочкой на один год и можно купить с рассрочкой на два года. Естественно, сумма будет чуть-чуть повышаться, если вы, например, рассрочку на два года берете, но, тем не менее, это готовый проект. Вы можете рассмотреть его по сдаче, можете жить в нем самостоятельно. Вся инфраструктура рядом уже создана, то есть ничего не нужно выдумывать, это нормальный жилой район, не нужно ничего ждать. И здесь потрясающие вот такие вот есть э, апартаменты. Наверное, начнем самое самого главного да, со студии. Давай, до студии я просто хотел бы немножко показать места общего пользования, чтобы Давай. было понятно, это не какой то шоу апартаменты, это не даже демонстрация, то есть они все будут выглядеть вот так. Это не показуха, это нормальный строительный процесс. Ну, все сдержанно, классно сделано, вот на что я сразу хотел обратить внимание. Ты давно видел гранитные порошки в дверях, ну под, под дверями, даже вот здесь на стеркейс, там на как, на, лестницу. на лестницу, да. Все, ну, все сделано реально здорово, качественно. Пойдем вот туда. Вот просто оттуда будет вид хотя бы, где мы находимся. То есть эта студия, она, конечно, наверное, одна из самых дорогих, потому что она обладает с видом на море. Вот здесь вот выглядит. То есть большое панорамное окно. Но вообще студии начинается, наверное, сразу ребятам скажем. Это 770. Ну, в зависимости от того, когда вы обратитесь, чуть цена может плавать, но я от именем 770 – это минимальная цена. Вся инфраструктура вот у вас здесь. То есть прогуляться, где есть. Магазины, кафе рестораны там вот у нас находится дубай марина и gbr вид на море ну как бы все вот за этим зданием находится адрес gbr вот прям вот ровно вот там и студия значит они начинается самая минимальная площадь от 40 квадратных метров вот это большая понимать, это большая. большая студия она там больше 50 квадратов да. значит что входит в комплект есть вот такой вот диммер по температуре то есть на самом деле мало где такое решение вообще есть. Вы, я думаю, видите, да, меняется с холодного на теплый. То есть вы, пожалуйста, можете выбирать. Это у нас Air Conditioner Control, управление кондиционером. Ну и также у вас будет установлена вот такая вот кухня. Да. А, Лечевой рамок. Да, небольшой остров, понятно, это студия. Но даже вот здесь все действительно выглядит здорово. Ну и санузел. Санузлы. Я не знаю, свет, да, есть. Они все с ванной, но я вам покажу сейчас санузел еще в соседней квартире. Это ванн bedroom Наверное, пошли прям сразу в него зайдем. Нам вот сюда. Это также квартира с видом на марину, с видом на море. И просто посмотрите, какой здесь есть кайф. Вот такая ванная комната. Романтичная, да? Да, здесь, конечно, есть момент с соседями, но, тем не менее, она очень светлая. Если заклеить зеркальную пленку здесь, то можно кайфовать. Ну, конечно, шторочками тоже какими-то нужно будет здесь запастись, но виды открывается реально 360. На виллы, там зелень, здесь у нас GLT, там у нас море, там у нас марина и, соответственно, GBR. Вот эта однушка, она идет площадью 95 квадратных метров. У нее огромная студия вот здесь, кухня-гостиная, с уже побольше самой по себе кухни, панорамное окно большое и здесь у нас располагается гостевой, вот такой основной. и это у нас спальня, спальня с выходом на балкон вот так она выглядит конкретно этот лот стоит 2,4 миллиона вообще начинаются однокомнатные квартиры от полутора миллионов я вам тоже сейчас покажу, она просто в другую сторону смотрит, но вид там не хуже то есть не на море, он кстати даже наверное может быть для жизни если рассматривать будет более правильный, потому что он более теневой ну и здесь вот здания полтора стоят. Но mm. в целом этот вариант вот скорее такой, из разряда экзотических, я бы его всерьез не рассматривал, потому что за эти деньги там можно чуть добавить, уже взять полноценную двушку. Да. Либо прям можно сильно экономить, взять одну однушку. Понимаете? Опять же, в этом же здании, то есть понимаете, разница между one bedroom 900 тысяч. Я сейчас покажу вам просто как выглядит именно one bedroom которая стоит полтора миллиона. Я думаю, что вы скажете, ну блин, зачем переплачивать, если есть вариант как бы тоже неплохой. Для этого нам нужно с вами перейти В другое крыло здания И мы с вами пойдем сейчас вот В левую сторону Как вы видите, огромное количество работников Мы просто проехались по всем практически этажам То есть кто-то вешал потолок Там их было очень много Здесь вот ребята тоже Доделывают какую-то электрику То есть огромное количество их тоже, то есть понимаете? Такое ощущение, что чуть больше, чем нужно Да, с запасом Вот, это у нас видеоконференц-связь. И это вот и есть однокомнатная та квартира, которая стоит полтора миллиона. Она будет, правда, на ниже этаже, но тем не менее. Она чуть меньше по площади. Здесь вот такая большая гостиная. И здесь спрятана кухня вот в эту часть. Вот она выглядит так. Но при этом спальня очень хорошего, очень уверенного размера. То есть двуспальная кровать. Здесь у нас размещается... Какой-нибудь стол, например, для рабочего, ну, рабочую зону вы там можете формировать, и у вас вполне себе ничего такого вид, то есть вот у вас виллы, вот у вас зелень, uptown, ну, все хорошо, он, кстати, достроится, дальше все это будет тоже красиво, скоро будет про него обзор также, но он дороже, сильно дороже. А там вот в Юз через 4 месяца запуск достроится. Вот этот. Голодными не останется. Пойдемте в санузел тоже зайдем. Это мастер, как вы понимаете, спальня. Здесь тоже есть ванная. И здесь тоже есть окно. Вот здесь вот уже можно прям голышом смотреть, потому что никто никуда не посмотрит. Там вид на зелень. Знаешь, кстати, вообще любая редкость, что ставят ванны, В основном здесь и <у -xi> -да, -e -да. Это точно. Но ну, опять же, вот мы вот ходим сейчас по вот этим апартаментам. И здесь, вот если сравнивать соотношение цена-качество, то оно выше, чем, в принципе, у соседей. Я бы сказал, что за последнее время это один из немногих проектов, который меня прям так вот удивил, да, когда все сошлось. Но мы об этом расскажем подробнее. А, самузел гостевой, даже в вот однокомнатной квартире, минимум два самузла. Да. Больше И... 80 кстати, у по средней получится. это прям реально полноценная просторная квартира. И это двухкомнатная квартира, они начинаются от 3,3 миллиона. Выглядят они вот так. Вика, у нас потрясающая Вика, она уже клиентам, значит, это предлагает. Мы просто, чтобы Эти, понимали... Я сразу поправлю, а, от двух и семи они на самом деле начинаются, конкретно такие, да, 3,3, но вообще двушки здесь от 2 миллиона 700 тысяч дирхам. Так как мы в Дубае, как вы понимаете, давно с рынком знакомы и прекрасно понимаем, что мы, когда приехали к застройщику, они нам рассказали, и мы такие думаем, да ладно, серьезно, то есть как мы вообще о вас не знали? Вот мы познакомились, и теперь вот Вика там просто штампует сообщение клиентам, всем отправляет, потому что сама понимает, что таких предложений крайне мало. Это да, правда, мы завтра уже делаем с клиентами, завтра на заберем первую одну да? да? Давайте кулачок тогда да, дам, плавно, чтобы все срослось. Район, локация вид шикарная. Я бы в такой квартире жила. И при этом качество материалов хорошее. Говорю на JLT и на Марине такого качества нет. Старые дома, заезжаешь, непонятные соседи. То здесь просто все классно. Да. А, Вика, кстати, у нас раньше жила на JLT. Сейчас она переехала на Марину. И то есть у нее тоже рот открылся, когда мы зашли. Значит, смотрите. Это двухкомнатная квартира. Здесь у нас вот такой санузел. Это гостевой. Он также с ванной. Это у нас часть... Made room. То есть, в принципе, это вот здесь может жить ваша прислуга или кто-то. Но я думаю, что наши с вами собратья будут переделывать это в гардеробные. Либо делать, например, здесь кабинет. Это спальня номер один обычная. То есть, она не мастер, она без санузла. Здесь у нас встроена мебель гардеробная. И это у нас основная мастер-спальня. Огромная, с большим панорамным окном, с потрясающим видом на зелень. Недострои, вы как бы на них не смотрите, это строящееся здание. Как вы понимаете, в Дубае много, что на сегодняшний день строится. Дальше это все равно, все причешут, прилижут, и это все будет красиво. Да, как бы некоторые, может быть, моменты, там глаз куда-то зацепляется. Смотрите вдаль, вот так. Там зелено, там круто. И, значит, в мастер спальни у нас есть еще собственный санузел. Гардеробная зона. И вот такой вот санузел. Ну, короче, вот... Мы, например, ходили по многим застройщикам, в принципе, и вот у ребят здесь хотя бы сделано все прям качественно. То есть у них нет разводов на стен, вы знаете, от краски, когда они сначала вот так покрасили, потом вот так, это все так и осталось. Потолки у них ровные. В принципе, все вот сделано аккуратно. Светильнички вот стоят, ну, точнее, выключатели, air-condition вот так вот все. То есть, ну, не за что зацепиться. Есть вот некоторые стройки, я не буду называть застройщиков, вот ты вот просто простреливаешь линию э, плитки, и она вот такая вот. Здесь все четко в этом плане. По качеству здесь ну, прям вообще никаких вопросов нет. Э, да и в целом, наверное, по всем остальным параметрам тоже. Как бы очень хорошо все в голове складывается. Почему именно вот этот комплекс? Давай вот начнем со студии. Студию вы сейчас, в принципе, ни на Марине, ни на GLT купить не можете. Вы можете посмотреть какие-то уже уставшие вторички. И, ну, как бы я видел, что это такое, не особо советую. Вот в этом комплексе, пожалуйста, за вполне адекватный ценник. Если у вас нет всей суммы сразу, пожалуйста. Она не нужна, вы можете взять рассрочку на год, на два. Да, чуть дороже, но тем не менее, она оправдана. Вся инфраструктура есть, доступность до всего хорошая. Если надо, вы можете пешком дойти где-то до за 25 минут, аж до колеса обозрения на блуотерс там, там Марина в 15 минутах. Марина Мол. Марина мол где-то 15, 15 метро 12. Для сдачи это очень важно. Вот у нас Вика, значит, она говорит, кто в Дубае вообще пользуется метро. Для сдачи это очень весомый триггер, потому что метро здесь в пешей доступности. Реально, то есть я жил в кластере здесь, я прекрасно понимаю, насколько это удобно, как удобно добираться до метро. Ты просто вышел и поехал там куда хочешь, если ты не используешь машину. А туристы в основном машины, кстати, и не используют. У нас, кстати, есть еще товарищи, которые занимаются доверительным управлением, то есть они именно берут квартиру и потом их сдают, и они вот принципиально выбирают районы. JBR, Marina, GLT, Downtown, да, да. и даже в GVC они не суются, потому что они как бы ну, особо там посчитали экономику. Короче, вот у них GLT в одном из приоритетов. Ну, здесь чуть ли не самая высокая доходность, потому что Марина Пальма хорошо, но ценник все-таки существенно выше, и не факт, что ты сможешь настолько даже дороже сдавать. GLT всегда хорошо сдается, умеренный ценник, а если говорить про студию, то это вообще супер вариант. Вот. И что еще у меня в голове сразу бьется? Да? То есть ну, цена реально в рынке, готовность высокая. И это не из той серии, когда обещают через полгода сделать, а ты ходишь, так смотришь, блин, что-то, ребят, не похоже, что через полгода. Ну, здесь мы видим глазами, да, все, действительно готово. Ну и, как я уже сказал, качественно строят все, это тоже большой плюс. А, инфраструктура будет богатой, мы сейчас ее показать не сможем, вместе через два они уже все это введут. Вот, но внутренняя инфраструктура тоже будет на уровне. И еще наверное плюс что здесь вы действительно покупаете готовую местность, там где уже сформирована вся история с точки зрения жизни то есть есть озера где прогуляться есть кафе, рестораны, бары, прогулочные зоны озеро а не когда вот ну просто очень много проектов которые стоят столько же на сегодняшний день. Но при этом оно находится где-то там, где будет что-то еще строиться, где будет... Да, в принципе, вот. Ну давай выйдем. Вот здесь, вот, например, ребята, вот в этом здании продают One Bedroom за полтора миллиона. Здесь One Bedroom стоит тоже полтора миллиона. Как вы думаете, кто быстрее сдастся? При этом мы находимся в кластере, где все есть. Вообще все. Ну вы как бы с самого начала видели, да, возле озер. Здесь, как вы понимаете, Same Price. Та же самая цена, но при этом вот такой вот как бы кластер. Как ты сказал, даже пешеходного перехода нет, да? Ну да, я просто хотел тут немножко добавить еще. То есть пешеходного перехода не тут, не тут. Здесь мы вышли, на наискосок дали, в метро сели или в Марина или туда, например, на Марину на прогуляться. А цена та же самая. Ну вот и как бы смысл вот это ждать, если здесь в сентябре у вас дача. Но надо все-таки отметить, раз уж мы его косулись, что там будет Мэриотт, и если кому-то это важно, отельная инфраструктура, все дела, продается не Мэриот, продается именно резидентское здание, но вот то, что поменьше, это отельный комплекс. И как бы там инфраструктура будет отельной. Но когда она будет, когда этим можно будет пользоваться полноценно, да, это еще... Короче, никто не знает. Здесь можно брать и жить уже практически завтра. Да, просто же надо жить, опять же, здесь и сейчас. Ладно бы здесь, вот, например, цена была бы миллион, а здесь полтора. Было бы тогда окей, да, можно его взять. Понятны перспективы. Но здесь полтора, тут полтора. Зачем вот это вот нужно, если тут у тебя есть... И при этом качественно все, понимаете? Алюминиевые окна, все на слайд-конструкциях. Все это вот так вот закрывается. И это новое здание. Не какая-то усосанная вторичка на Марине, которую уже поздавали там не один десяток лет. Ну ладно, не один год. А здесь просто вот ты вот взял и живешь. Короче, господа, я думаю, что вы увидите не один еще обзор этого комплекса, потому что он прям нас зажег. Нет, правда, это одно из лучших предложений, что нам попадалось за последнее время от... Шаржи. мы там порядка 15 апартаментов продали. Это другой ценовой сегмент совершенно, это другой формат, но там тоже вот все бьется, да, куча плюсов сразу. Вот так же и здесь. И таких объектов на самом деле, хоть в Дубае много строек, но объектов таких немного, где тебя ничего не ломает, ничего не смущает. По сути, цена такая, что ты покупаешь готовое, где все сформировано, по цене стройки, где не сформировано ничего. Вот как бы делайте выводы, господа, и, если интересно, рассрочки, цена сформированное предложение, близость до всего и все готово, то ссылки вы увидите внизу в описании. Там нужно просто позвонить, либо нажать на кнопку написать в WhatsApp, и дальше уже ребята вас проконсультируют. Я думаю, они просто вам все расскажут про этот проект, потому что он реально вот кто вот здесь был сегодня, всем зашел. Супер пушка, супер классная и супер собьется. Есть что добавить? Кто уже все добавил? Ссылки внизу, пишите, звоните, господа, удачи вам, всем все блага и пока.